Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигей, и сегодня с гости я пригласил одного аналитика, зовут Маркиза. Поздоровайся. Не хочет. И давайте мы сегодня сделаем обзор биткоина. Коротенький обзор биткоина. Итак, что у нас произошло? В принципе... Как мы и предполагали, какой-то большой коррекции здесь не было. То есть цена стоит в консолидации, в коридоре, в районе уровня 40 тысяч. То есть входит здесь в диапазоне. И также я предполагал, что после данного диапазона, вероятнее всего, будет выход вверх. И выстрел до уровня 45 тысяч. А давайте посмотрим на свечи. Обратите внимание, что в данном диапазоне, на H4, тайфрейме, мы видим резкие импульсные движения вверх. Например, вот. Вот. Вот. Вот и вот. При этом, если сравнить данные свечи с медвежьими свечами, со свечами на понижение, то мы видим огромную разницу. Обратите внимание, что свечи на понижение здесь очень неуверенные. Особенно в данном месте. То есть, по сути, данные три бычьих свечи перекрыли около 10 медвежьих свечей. О чем нам говорят данные импульсные движения в данном диапазоне? О том, что в этом коридоре у нас преобладают покупатели. И, вероятнее всего, будет пробитие именно вверх. Также здесь есть нечто похожее на двойное дно. Ну, естественно, это у нас локальная картина. Открою H1 тайфрейм. Локальная картина, причем еще в диапазоне, поэтому за полноценную фигуру это считать нельзя. То есть вот, да, у нас нечто похожее на двойное дно. Если мы возьмем потенциал данной фигуры, то это у нас будет примерно а, уровень 43 тысячи. То есть уровень предыдущего локального максимума. Uh, но я бы не стал брать данную фигуру за основу То есть, ну для меня это не очень такой серьезный аргумент При этом, тем не менее, если мы дойдем до уровня 43 тысячи То мы можем либо повторно протестировать данный уровень сопротивления Что увеличит нашу вероятность пробития То есть чем uh, чаще он тестирует уровень, тем выше вероятность пробития Или же мы можем подойти... И сразу пробить данную область сопротивления. Но я считаю, что мы здесь еще немножко постоим в диапазоне. То есть пока что ничего интересного не происходит. А у нас присутствует неопределенность. И в диапазоне преобладают покупатели. Вот все, что я могу сказать. А нет, еще не все. Еще не все. Есть еще кое-что. Обратите внимание на данную свечу на дневном тайфрейме. Смотрите. То есть еще один фактор для повышения у нас возник. А, Во-первых, мы видим вот такую вот картину. Это небольшой намек на повышение, которое уже реализовалось. И обратите внимание на предыдущую дневную свечу. Мы видим, что данная свеча в рамках одного дня, одной торговой сессии, зашла сначала за данный минимум, за уровень 37800, и потом резким импульсным движением зашла уже за локальный максимум предыдущего дня. И вся эта свеча своим как бы, объемом, своим телом и тенью, перекрыла несколько предыдущих свечей, то есть это у нас также фактор для повышения. То есть подводим итоги: консолидация это у нас такая неопределенность с уклоном на повышение. Вот такая картина сейчас вырисовывается на биткоине. Напоминаю, что мы еще держим лонг с уровня 33000, большая часть прибыли уже давно зафиксирована, и мы ждем нашей конечной цели уровня 45000. Там мы уже будем смотреть сигналы на понижение или на повышение. Также в случае масштабной коррекции, нам важно продумывать все варианты развития событий. В случае масштабной коррекции до уровня 35 тысяч, мы также здесь можем рассматривать новые сигналы в локальной картине на повышение. Поскольку у нас тренд локальный сменился, а возможно и не локальный. И на месячном таймфрейме у нас также возник сигнал на повышение, который мы разбирали в прошлом видео. То есть, учитывая все факторы, которые мы проговаривали, мы видим вот такую картину, бычья свеча, углощает собой предыдущую неопределенную свечу То есть был у нас импульсное движение вниз Потом возникла неопределенная свеча, намекающая на разворот Потом свеча подтверждения И учитывая все остальные бычьи факторы Мы с вами предполагаем опять же движение вверх за несколько месяцев И превышение данного максимума на биткоине То есть это уже сигнал на покупку И я сейчас в этом месяце активно покупаю криптовалюту Итак, переходим к обзору эфириума Что у нас здесь происходит? Смотрите, мы с вами предполагали движение до уровня 2600 Потом небольшое коррекционное движение и дальнейшее движение вверх А поскольку у нас здесь возникла фигура двойное дно С потенциалом до уровня 3000 В принципе, у нас цена дошла до уровня 2600 Небольшое коррекционное движение у нас произошло И потом мы с вами вновь стрельнули вверх До уровня 2800, нашей второй цели Это у нас не сигнал, просто да, обзор движения цены и обзор целей А Первая цель 2600, вторая цель 2800 и третья цель 3000 а Две цели реализовались на это движение и теперь мы ждем района 3000 Далее цена у нас дойдет до 3000 по потенциалу двойного дна И здесь на уровне 3000 вероятнее всего опять же будет у нас как на биткоине консолидация какое-то время И потом я предполагаю резкое импульсное движение вверх То есть опять же какой-то масштабной коррекции скорее всего не будет а Вероятнее всего будет просто консолидация в районе уровня 3000 какое-то время, потом дальнейшее движение вверх. Мы знаем, что альткоины а, коррелируют с биткоином, поэтому если у нас на биткоине есть бычьи факторы, то и на альткоинах также у нас будут бычьи факторы, то есть коррекции. Навряд ли здесь такой масштабный будет. Просто консолидация. На этом, друзья, обзора, концу пока что ничего интересного нет. Ждем мы новых движений, новых сигналов. Пока стоим в консолидации. И будем в скором времени, уверенно активно отрабатывать дальнейшие движения на биткоине и других активах. Пишите в комментариях ваше мнение о биткоине, о эфире, вам пишите вашу обратную связь. Ставьте это видео в палец вверх, видео вас полезным и Подписывайтесь на канал, который очень подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого лучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.